Миллионов машин это всего, ну и красные каждая двадцатая, ну или каждая сотая. О, вот здесь стоит повнимательнее быть. Да. Почему каждая двадцатая красная? Ну взял и понаблюдал там, вот 10 минут постоял, посмотрел, сколько машин красных и Хорошо, и вышел, и Такой какая... вариант возможен, да. Так можно решать, но давайте чуть углубим. Ну то есть подумаем, я бы какие бывают красные машины, попробуем это структурировать на разные типы красных машин. Почему, почему машина может быть красной? Ну, не знаю, захотел покрасить красный цвет водителя. И все. Принято. Еще почему? А, ну, на заводе делают целую линейку цветов, и в том числе красную. Хорошо, еще почему? Ну, чтобы ну, спартаковский болельщик сделал машину себе красно-белую. Да. Еще почему? А, ну, кажется, я все причины возможны перечислены. Пожарные которые... машины. А, ну пожарных, ну, о мало я здесь. О малое. Но обычно при решении таких задач стоит это все проговорить, а потом сказать, ну это у малое. Ну да. Ну это да, я не догадался, но это, конечно, не сто тысяч и не миллион. То да, есть безусловно. Моя оценка между сто тысяч и миллионов в гаражах. Вот. Угу. Между сто между тысяч и миллионов? Да. Угу. Ну то есть, грубо говоря, средние, там, я не знаю, пятьсот тысяч. Ну, например, да. Супер. Принято.